Как член семьи, он получается старше, чем мои ребятишки. У нас уже 12 год живет. Вообще, они доживают до 26 лет в неволе. На Оле, конечно, поменьше. Это 10-19 лет вот, срок жизни их. Конючиха наша без одного крыла, поэтому она не может летать. И чтобы она поднималась в гнездо, сделаны специально вот веерные присады. То есть она как по ступенькам с одной на другую и в гнездо садится. Она же живет на курящем дворе, там куры ходят. Вот бывало такое, что курица просовывает голову к ней. В общем, как она просовывает голову, так она ее... Говорим, курица лежит, а головы уже нет у нее. И сама птица редкая. И то, что человек фактически ну, пошел на подвиг, то есть бережет ее, выращивает, заботится о ней. Это очень замечательно и здорово. Это пример для всех нас.